Раздел три. Фонетическая зарядка. Послушай. The, this, the, thank. Упражнение один. Послушай и повтори. The, this, they, the. Three. Упражнение два. Послушай и повтори. This is Nora. This is Rob. This is Alice. This is Bob. I'm fine, thank you.